Третья лекция – это «Основы иммунотерапии при опухолевых заболеваниях и иммунотерапии при раке легкого». Как обычно, благодарности за слайды некоторым людям. Я решил вернуться буквально на три слайда к вчерашней лекции по биомаркерам, чтобы как бы закончить, показать какие-то новые новости по биомаркерам. Это пример, как тестирование молекулярно развивалось на примере одного центра в Бостоне. То есть в начале 2000-х годов мы тестировали минимально, только появилось сначала тестирование на ген, на мутации EGFR эпидермальный рецептор и потом по мере развития трагетной терапии стали тестировать АЛК и РоЗ-1 и в последние 3-4 года почти 100 но ну, большое большое количество тестирования точнее это на, уже на ПДЛ-1 в связи с появлением иммунотерапии Здесь просто слайд, который напоминает, что ну, основное тестирование, которое появилось, да, это тестирование с помощью ПЦР или с помощью а, а, секвенирования нового поколения на ДНК, но в последнее время, вот в связи с появлением в том числе ПДЛ-1 тестирование это иммуногистохимия, белок, да, и многие, некоторые компании сейчас, которые делают такое комплексное тестирование, в том числе они делают секвенирование РНК, в том числе по биомаркерам, так сказать, но ну, в основном направлены на нахождение мутации, вот, в первую очередь. Еще тоже слайд о новых видах тестирования, это пример, здесь приводится недавняя публикация, это тоже, ну это Одно из испытаний оси Мертениба э, или Тагриса, это препарат третьего поколения для э, мутант, э, рака легкого с мутантным э, EGFR. Э, здесь э, это еще как бы, э, ну, 4-5 лет назад испытание проводилось. Они тестировали это Гарвард, они тестировали в Гарварде э, с помощью так называемой DDPCR то есть этот digital droplet pcr а, мутации и интересно что здесь они нашли что примерно у трети больных они нашли что у них было негативное тестирование самой опухоли например на Т790M а, но позитивное оказалось с помощью этого теста а, и причем а, ответ на терапию был примерно такой же как у тех пациентов которые были позитивны в самой опухоли то есть как бы это сейчас активно развивается на платформах их, их не одна их много этих платформ по тестированию то есть опухолевые дымки из плазмы больных это вот один пример коммерческая платформа мы тоже ее применяем это Garden 360 это панель сейчас она 73 гена Значит, в данном случае это недавнее исследование, вот недавно опубликованное в конце 2018 года по тестированию, сравнения тоже опухолевой мутации, которая с помощью обычных тестов и то, что из плазмы. И они показали, что примерно если они используют только тестирование опухоли, то с помощью этой платформы Garden. 21% у них было нахождение мутаций, а если они добавили тесты с плазмы, то у них это выросло до 36%. То есть некоторые, вот, вот эта группа была, да, где у них э, ну, только в плазме они нашли эти мутации. И в том числе, какие преимущества? Один преимущество, одно преимущество то, что... Вот, если негативный он был в опухоли был и, стал, и позитивный в плазме, можно найти таких пациентов. Другое преимущество – это то, что э, в некоторых случаях э, ну, нет просто э, биопсийного материала, чтобы делать тест, а они могут из плазмы ну, получить результат. В таком случае не нужно делать биопсии. Теперь мы перейдем к иммунотерапии. Сначала общее введение по иммунотерапии рака. Догма иммунотерапии – это то, что чтобы развиться, все опухоли должны, большинство опухолей по крайней мере должны каким-то образом инактивировать или да, избежать иммунной системы человека. Да? И цель иммунотерапии – это чтобы восстановить способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые опухоли. Здесь слайд с историей иммунотерапии, на самом деле первым который описал, описал э, иммунные инфильтраты в опухоли был Верхов. Это известный немецкий патолог, который много что описал, вот, но в том числе он тоже это нашел, что есть иммунные инфильтраты. А, значит а, э, э, Иммунотерапия дальше, ну я потом, у меня будет слайд по токсинам коля, так называемым, вот, а, а, Развитие иммунотерапии было очень медленным, то есть только в 80-х годах появился интерлюкин, который использовался для меланомы и рака почки, и а, б, а, вакцина БЦЖ появилась тоже где-то конец 70-х, вот. и а, в последнее время тоже появилось вакцинирование для HPV-вируса, а, а, вакцина появилась. И, наконец, где-то 2011 год, это появились первые препараты моноклональные антитела для лечения больных. Вот. А помимо этого, еще был опыт тоже 90-е и 80-е годы. Это использование интерферона для некоторых заболеваний гематологических и также ам мы использовали раньше и ну, сейчас тоже иногда используется это инфузия э, донорских лимфоцитов для м, при некоторых тоже заболеваниях в том числе хронического милолейкоза. это тоже вид такой иммунотерапии но вот современная это вот моноклональные антитела э, которые появились в 2011 примерно году значит э, одно из, одни из первых попыток э, Иммунотерапии были предприняты в Нью-Йорке в конце 19 века. Вильям Колли был хирург, который заметил, что он оперировал сарком пациент с сарком, у которого на тот момент не было ни химиотерапии, ни лучевой терапии. То есть он, за, он заметил, что Некоторые пациенты, у которых были кожные заболевания, например, эризепи, эри, ну, инфекционные заболевания резепил, у, э, у некоторых пациентов регрессировали саркомы спонтанно. Поэтому он выделил э, э, э, ну, материал из бактерий, он делал инъекции, в, э, и у некоторых пациентов было, э, тоже, он мог делать ремиссии как бы с помощью этого метода. То есть это была первая такая примитивная иммунотерапия. Вот. На тот момент а также Илья Мечников и Пол Эрлих, они в те же годы они выиграли, они получили Нобелевскую премию по, Но это было больше иммунотерапия при, ну, при инфекционных заболеваниях при других механизмах не при раке Значит Я уже об этом говорил но прогресс в иммунотерапии был крайне медленный То есть были попытки первых вакцин также Интерферон и интерлюкин-2, но они э, токсичны и, и либо не очень эффективными И в целом иммунотерапия очень медленно развивалась. Вот. А в 2006 году э, э, были тоже публикации, как бы это еще до как бы иммунотерапии самой, но это было интересно. То есть, например, при колоректальном раке есть... Мы, знаем, ну, мы используем стадию 1, 2, 3, 4 да. но вот э, Джером Галон из э, Института INSERM во Франции, он показал, что э, если э, считать Т-клетки да, и иммунные фильтраты да, в, в, это опухоли, которые уже удалены у пациентов, как правило, э, то есть большая часть пациентов здесь первой, 2, 3 стадии, хотя тут были тоже пациенты из 4 стадии, вот, то если считать эти клетки, то можно улучшить классификацию ну, и, и рассчитать выживаемость больных. То есть, например, если вы посмотрите в середину слайда, то видно, что некоторые пациенты с первой стадии, их можно разделить на пациенты, с, у которых была высокая инфильтрация, они, у них хорошая выживаемость, а у тех, у которых не было инфильтрации, низкая, у них выживаемость такая же, как при третьей стадии. И наоборот. Некоторые пациенты с третьей стадии, да, у них выживаемость не очень хорошая, но если у них был иммунный фильтрат, у них выживаемость почти как у первой стадии. То есть это как бы и он пытается сейчас на самом деле, Джером Галлон пытается, там большой консорциум международный, они пытаются протолкнуть это вообще чуть ли не в классификацию же рака кишки и использовать ее в качестве биомаркера, да. вот, допустим. Значит, что же представляет собой иммунная система? Да, есть как бы, врожденный иммунитет такой более простой, так сказать, первая линия защиты, что называется, есть адаптивный иммунитет. Да? более простой это клетки наподобие нитрофилов, макрофагов, дендритные клетки тоже и НК-клетки в этом участвуют. Вот. они как бы распознают и борются так сказать, с инфекциями и в том числе могут участвовать в противораковых ответах. Адаптивный иммунитет более сложный и там участвуют в основном это Т и Б клетки. Б клетки вырабатывают антитела против в том числе может быть против раковых клеток но и других и патогенов. Т клетки являются основными так сказать тоже Участниками адаптивного иммунитета. И адаптивный иммунитет он имеет функцию тоже памяти, то есть они могут запоминать антигены определенные и уничтожать, так сказать, бактерии или раковые клетки, к примеру. Еще раз тоже про немножко более про адаптивный иммунитет здесь. да, То есть опуховые клетки у них экспрессируются различные антигены. И есть клетки, то есть B-клетки, они, как я уже говорил, делают, производят антитела, т клетки могут распознавать, уничтожать опухолевые клетки. N-клетки также могут участвовать в этом процессе. И важную роль играют антиген-презентирующие клетки, которые поглощают антигены и могут их презентировать в том числе к т клеткам Вот справ На правой половине слайда вы видите... Пример дендритной клетки ⁇ это антиген-презентирующая клетка, которая презентирует эти антигены ⁇ это клетки. Это очень важная часть адаптивного иммунного ответа. Вообще цикл ответа на, к опухоли, он это несколько этапов. Первый этап ⁇ это опухоль сама создает какие-то антигены, которые презентируются к антиген-презентирующим клеткам и дендритным клеткам в, в самом числе, которые в свою очередь презентируют их э э значит, э э к Т-клеткам и другим типам клет клеток. Дальше происходит миграция Т-клеток в опухоль, это происходит, как правило, в лимфоузле. Дальше происходит миграция Т-клеток в опухоль, и дальше они инфильтрируют саму опухоль э, Т-клетки и, в конце концов, они распознают э, раковые клетки, э, вот в этом участвуют опять же эти, эти самые Т-клетки, и в конце концов Т-клетки убивают раковые клетки. Э, вот, и сейчас используется в основном э, то, что разрешено к применению, это, э, это ингибиторы и 4 которые именно работают больше на лимфоузле, так сказать, то есть они Блокируют этот, они точнее ну, э, То есть они работают на стадии, где Т-клетка взаимодействует с антиген-презентирующей клеткой. А второй класс препаратов, который более распространен, ну, это pd, PD 1 PD-1 ингибиторы, которые именно работают на этой стадии, где Т-клетка уже распознает опухолевую клетку. Это вот слайд, который показывает э, саму таклетку, и на ней находятся вот эти вот э, э, э, э, так называемые либо активирующие, либо ингибирующие э, рецепторы, которые э, э, регулируют активность то-клеток. И существующие препараты, которые разрешены к применению, то есть это ингибиторы селай-4 или ПД-1. Эти это как бы ингибиторы ингибиторов, то есть они, ингиби, они блокируют ингибирующие рецепторы на Т-клетке. То есть, когда, их, когда они используются, эти препараты, то есть Т-клетка активируется. А, разумеется, сейчас э, происходят клинические испытания с более чем 20 препаратами, которые в основном направлены именно на активацию Т-клеток. То есть они либо ингибиторы ингибиторов, либо они активируют вот эти активирующие рецепторы на Т-клетке. В плане типов иммунотерапии есть, как я уже только что мы говорили, есть вот эти моноклональные антитела, которые широко применяются. Вот. Сейчас появилась новая технология, это карта клетки, когда если известен какой-то антиген на поверхности раковой клетки, как правило, это CD19, но есть и другие антигены, которые пытаются использовать. То есть можно, это нужно сделать. Ну, Технология такова, что нужно собрать Т-клетки от больного э, с помощью люкофереза, трансдуцировать клетки с помощью вектора, э, и дальше как бы, эти Т-клетки уже могут распознавать эти опухолевые клетки. Но это дорогостоящий процесс, в основном он пока что при гематологических заболеваниях используется. Также используются некоторые вакцины с переменными успехами, и появились новые кла классы антител, тоже это бифункциональные антитела или антитела, конъюгированные с цитотоксическими агентами, которые ну, как бы относятся их можно относить к иммунотерапии, можно к химиотерапии, но как бы, такие технологии есть, тоже развиваются. Какие преимущества иммунотерапии? Преимущество, значит, что она, в общем-то, действует везде в, так сказать. В теле пациента да она специфична она универсальна то есть можно для люб, практически для любых раков придумать иммунотерапии и также есть память иммунотерапии то есть если скажем таргетная терапия нужно постоянно ее применять то иммунотерапия не обязательно все время то есть можно пройти курс лечения там скажем там 6 месяцев один год там и так далее два года и на этом можно остановиться в девяносто шестом году было впервые показано на модели вот эта мышь эта модель ну, там, мышь да, и это модель рака кишечника что использование то есть, то есть можно с помощью сетелоид-4 избавиться от рака на модели машины. Вот. И сетелоид-4, как я уже говорил, это препарат, который блокирует именно взаимодействие Т-клетки с антиген-презентирующей клеткой. То есть он блокирует это взаимодействие, и так, именно так он работает. И первое испытание, то есть это заняло больше где-то в вот 15 лет, порядка 15 лет, да, с появления при клинической модели на мышах до клинического испытания, когда было показано, что этот препарат работает при меланоме. Это было начало всех этих ингибиторов, где-то 2010-2011 год. PD-1 и PD-L1, то есть я уже говорил тоже, что это взаимодействие Т-клетки с опухолевой клеткой и как бы блокирование... То есть PD-1 или pd 1 ведет к тому, что Т-клетка активируется, и она может распознавать опухолевую клетку. То есть, как стало ясно, большое количество опухолей экспрессирует pd 1 и таким образом это главный механизм, как они блокируют Т-клетку. То есть, если он экспрессируется в отсутствии этих ингибиторов, этих иммунопрепаратов, то есть Т-клетка просто как бы она не может активироваться, она не может ничего сделать, если опухоль экспрессирует pd 1 Блокирование взаимодействия PD-L1 и PD-1 блокирует, как я уже сказал, активацию Т-клеток. И когда мы блокируем pd, и PD 1 и PD-1, то мы восстанавливаем функции Т-клеток таким образом. В конце прошлого года Джим Алисон и Тасуку Кухонджи получили Нобелевские премии за открытие чекпоинтов. То есть, ну, на самом деле, здесь Джим Алисон он как бы наиболее известный, и он открыл первый, первый рецептор, это это и 4 он его клонировал. Вот. И он также сделал первое вот это вот антитело, импелем было основ, на основании его работы. Вот. Но они. И, и, то, то есть Тосоку Хонда у нас в Японии, то есть он клонировал PD1. И большой прорыв, так сказать, в, кли, в клинической медицине произошел в 2012 году, когда были опубликованы первые данные по первому ингибитору PD1, Nevolumab. Значит, это был это было первое, это было большой очень. Испытания первой фазы интересно, что то есть ответ был виден в, при раке легком меланоме и, поч, и раке почки у пациент, с таких пациентов, а у пациентов с простат, раком простаты или раком кишечника ответа не было. Вот, это было первое такое известное исследование. Сейчас уже как бы известно, что большом, при большом количестве заболеваний в основном это это солидные опухоли, то есть PD-L1 и PD-1. Ингибиторы имеют существенную активность. Ограничение их активности в том, что только от 10 до 30% в среднем больных отвечают на эти ингибиторы. Эти ингибиторы тоже вызывают побочные эффекты, то есть э, ча, самое частое это гипотериоз, который легко лечится. Есть более серьезные тоже осложнения, могут быть это калиты, различные там поносы, калиты, вот, и э, также здесь не указано но, в принципе может быть воспаление ну, в любом органе то есть может быть там гепатит иммунный может быть пневмонит который здесь указан и так далее то есть они обычно эти побочные эффекты лечатся стероидами но в целом переносимость этих препаратов всех она существенно лучше по сравнению с химиотерапией то есть к примеру я всегда пациентам прихожу, привожу пример, что Джимми Картер, он, у него четвертая стадия была меланома, и он, ну не знаю сейчас, но он несколько лет лечился препаратом Китруда, да, Пембролизумаб. Вот, а Джимми Картер уже 90 лет. Значит, насчет биомаркеров. Опять вернемся к биомаркерам. И здесь. Приведен пример, это старый слайд, но это первоначальные все эти испытания, в основном в, ну, в различных солидных опухолях. Как мы видим, если у пациентов было позитив, они позитивны были по экспрессии pdl 1 у них выше ответ. Но как мы видим, у пациентов, у которых, были, у которых опухоль негативна по 1 тоже был ответ, но просто меньше. То есть это не идеальный биомаркер, то есть есть другие факторы, которые регулирует ответ к иммунотерапии. Еще одна проблема в том, что сейчас большое количество компаний, это пример пяти основных ингибиторов pd 1 и pdl 1 в каждой компании используются различные платформы для тестирования, то есть используется в основном DACA или Vintana. Это различные антитела. Вы, как можете видеть, в каждой компании свое любимое антитело, например. Вот. и плюс еще, например, некоторые компании, например, Roche, Genentech и я не помню, кто выпускает в LMAP, но они, э, они используют, допустим, окраску и опухолевой, и э, иммунных клеток. А в большинстве компаний других, допустим, Мерк, Bristol -Myers или астрозанок они используют только, они только окрашивают, они смотрят только на мембрану. Э, вот. В клинике мы используем только вот этот тест в основном. То есть это э, тест. 2.2c3 это тест, который на, сделан на кетруду или пембролюзюма, и плюс еще одна сложность: что компании используют различные ну, как бы точки, когда они считают позитивность, например. То есть, вы видите, что здесь, например, с пембролюзума с кетрудой они, они считают позитивность. 1% или выше и высокая экспрессия это 50% или выше. Но если вы возьмете, допустим, AstraZeneca, вот у них они считают только 25%, у них считается позитивность. Ну, по крайней мере, относительная позитивность. А? Процент клеток. да, просто на слайде, то есть считается, то есть это обычная менгистохимия, считается процент клеток, да. То есть в общем-то достаточно запутано с различными компаниями и различными процентами. Да. Новый биомаркер, который появился несколько лет назад, тоже это количество мутаций. Но это неудивительно, потому что чем больше мутаций, тем больше шанс, что будет иммунный ответ. А здесь вот на примере это было... Первое исследование такого рода, то есть а, здесь пациент, у которых был а, бенефит а, существенный от иммунопрепаратов, то есть либо ответ, либо а, отсутствие прогрессии более 6 месяцев, в среднем у них было 300 мутаций на опухоль. Но это делалось с помощью а, полного секвенирования такого, а, всего, а, всего генома. Вот. А, а пациент, у которых был хуже ответ, у них где-то в среднем было 150 мутаций на опухоль. Вот. Это пример тоже одной из статей, которые появились еще до этого. То есть, как бы, различные опухоли имеют различные уровень мутаций. Это количество мутаций по оси Y на мегабазу и различные опухоли. То есть больше всего мутации обычно где-то в меланоме, например, в этом исследовании. Да? Вот. И вот я люблю показывать этот слайд, это корреляция между ответом на иммунный препарат и количеством мутаций в расчете на мегабазу. Значит, здесь... так, у меня потерялось здесь цитирование. Но это публикация из Джонс Хопкинса, она опубликована в, в New England Journal of Medicine где-то в 2017 году. Вот. А как вы видите, здесь больше всего как бы, меланома, она наиболее, одна из наиболее таких вот э, иммуногенных опухолей, которая хорошо отвечает на иммунотерапию. То есть в ней много мутаций, э, связанных с ультрафиолетовыми лучами и мутациями с этим связанных. И высокий ответ, например, рак легкого где-то в середине находится. Некоторые опухоли, например... Рак поджелудочной железы. Там очень низкий уровень мутации, и практически они не отвечают на иммунотерапию. Насчет опять развития, опять вернемся к биомаркерам по плазме. То есть сейчас, сейчас только в начальной стадии это находится, но тем не менее есть уже публикация вот по, опять же, тестированию опухолевой ДНК из плазмы. То есть они делали вот здесь. Они могли... У 70% где-то больных сделать то есть прогнать этот тест на плазме, вот этот, вот, посчитать TMB. TMB обычно там нужно секретировать ну, определенное количество генов, то есть обычно это минимум 200 различных генов, 250, да, чтобы получить этот результат. Но тем не менее, вот они смогли, и вроде бы у них получалось, что Пациенты с высоким, высоким, высоким TMB, то есть это tumor mutational burden, то есть это нагрузка мутаций да, в расчете на мегабазу. Опять же, больше 16 мутаций у них был улучшен ответ. Да. Но это в начальной стадии. То есть коммерчески он пока не, мы не можем использовать этот тест пока что. Вот. При раке легком, в частности, курение может быть как бы, служить тоже потенциальным биомаркером, потому что у курильщиков опухоли с большим количеством мутаций, в целом у курильщиков выше ответ по сравнению с некурильщиками. Вот еще как бы тоже это связано опять же, с количеством мутаций. Вот, а, а, недавно то есть, в, в, в, были публикации и были.. А, тоже вот разрешение к применению пембролизумаба связано с колоректальным раком, в котором происходит мутация несимметричной в генах, которые отвечают за репарацию несимметричных спариваний ДНК. Вот. В, у этих пациентов это где-то 5%, это небольшой процент. Большинство пациентов с колоректальным раком у них нет ответа на иммунопрепараты, но у этих пациентов в среднем Например, 1700 мутаций на опухоль, то есть это очень большое количество мутаций. Вот. И, как вы видите, здесь именно пациенты, когда они делали испытания с, с обычным колоректальным раком, они не отвечали на иммунопрепарат. Но пациенты, у которых был, были вот эти мутации в этих вот, э, генах, которые репарируют ДНК, у них был хороший ответ. И в 2017 году впервые в истории FDA разрешила пембронизаму или кетруду к применению для любого пациента, у которого есть мутации в этих генах или отсутствует их экспрессии. То есть сейчас вот любой пациент, который, если мы находим такой дефицит, вот этот ММР-дефицит, да, с помощью тестирования, то им можно применять тембролизума или китруда. Это PD-1 ингибитор. И основные факторы ответа на иммунотерапию – это их можно так, если в упрощенном, если упрощенно смотреть на это, то есть опухоли, которые как бы воспаленные, есть невоспаленные. Что значит невоспаленные? Вот, то есть это еще имеется в виду до, до начала использования иммунопрепарата, но если мы смотрим на опухоль, то есть невоспаленная опухоль, там обычно мало Т-клеток, там отсутствует PDL1, экспрессия PDL1, там обычно это опухоли с малым количеством мутаций, и там отсутствует вот этот процесс презентации антигенов. А воспаленные опухоли, так сказать, там большое количество это клеток, там идет антигенный ответ. Обычно это опухоли с высоким э, PDL1 или большим количеством мутаций. Этот тоже слайд показывает, что в последнее время то есть большое количество разрешено к применению этих препаратов при различных видах опухолей. Ну И этот слайд тоже это как бы иллюстрирует то, что золотая лихорадка так сказать, в онкологии она продолжается. Здесь более 2000 различных препаратов находятся в разной стадии ну, развития, скажем так. Да? И в разной стадии клинических испытаний. Большое количество из них, как вы видите, это приклинические испытания вот, этих препаратов различного класса. Буквально два слова по адаптивной таклеточной терапии. Вот эти карта-клетки, то есть они используются при лейкозах и лимфомах, лимфо лимфомах прежде всего, хотя есть, начались испытания изначально и в солидных опухолях также. Это требует, опять же, сбора то клеток с пациента, трансдукции то клеток с помощью каких-то опухолевых антигенов и обратной реинфузии этих клеток. И это, значит, это карта клетки это химерный, то есть химерный антиген рецептор токлеточной терапии, сокращение. И наиболее известный это CD19, антиген, который используется при лимфомах. Теперь мы уже переходим к иммунотерапии при раке легкого. Значит, первое, то что Испытание первая фаза то есть есть уже пятилетние данные по выживаемости, и у них в этом испытании было 16% выживаемость. Это существенно лучше, чем раньше выживаемость была, ну, при четвертой стадии была порядка 2% с химиотерапией, то есть 16% это уже прогресс, и есть надежда, что это, эти показатели будут улучшаться с течением времени. Значит, этот слайд показывает, что в 15-16 году были опубликованы результаты испытаний третьей фазы с тремя ингибиторами с неволумабом, с пембролизумабом и с атезолизумабом. На основании всех этих результатов они все были позитивные, были, они все были разрешены к применению. И на примере одного из них это от атезолизумаб, от джементакрош. Здесь чем больше экспрессия ПДЛ-1 на опухолевых или иммунных клетках, тем выше у них, как бы шанс ответа на этот препарат. Значит, такая та же ситуация с экспрессией ПДЛ-1 наблюдалась в этих испытаниях. Это был огромный испытания первой фазы с большим количеством пациентов от компании Мерк, вот, они быстро поняли, быстрее всех, всех других вот, конкурентов, что пациенты, у которых 50% экспрессии pdl 1 у них очень хорошие результаты получились. И на основании вот этого вот испытания, сейчас, это, был, то есть это было первое, Первое, они сделали кино 24. 24 она сравнивала пембролузумаб с химиотерапией, которая на тот момент была стандартом для всех пациентов, только для пациентов с раком легкого четвертой стадии, у которых было 50% или выше экспрессии pd 1 и у них пембролузумаб он выиграл по сравнению с химиотерапией, то есть выживаемость. Один год, на, ну, -то без, точнее, выживаемость без прогрессии была 50% по сравнению с 15% с химиотерапией. Это большая разница. Вот. И выживаемость ну, общая выживаемость, как правило, это немножко там сложнее. Нужно ждать дольше, но по крайней мере на 12 месяцев уже у них была тоже то они выигрывали: 70% против 54%. На основании этого в 2016 году. Американская FDA разрешила применение пембролизумаба у пациентов, у которых экспрессируется где-то 50% пдЛ1 или выше. Значит, как я уже говорил про мутационную нагрузку, это до сих пор это еще не разрешено официальных применений, но вот есть данные, допустим, здесь, что пациенты, у которых была высокая Высокое, высокое количество мутаций, то есть это, они определили это как более 10 мутаций на мегабазу, у них были тоже лучшие показатели по сравнению с химиотерапией. И наоборот, если у них низкое или среднее количество мутаций, то химиотерапия была лучше, по крайней мере, с этим препаратом, с неволомаром. Также, естественно, что, поскольку химиотерапия может вызывать клеточную гибель и вызывать то, что антигены будут, так сказать, появляться больше антигенов при использовании химиотерапии, то решили тоже совместить, это тоже компания МЕРК, то есть химиотерапия плюс иммунотерапия вместе. И сравнить это просто с химиотерапией, то есть у них это был уже кино 189 испытания, то есть комбинация химия плюс иммунотерапия была более эффективна, то есть средняя выживаемость у них была 12 месяцев, это порядка около 70%, по сравнению с 50% просто с химиотерапией. Если они здесь смотрели, это то же самое исследование по экспрессии PDL1, то есть пациенты с отсутствием PDL1 экспрессии с от 1 до 49%, экспрессии 50% или выше. То есть, как вы можете видеть, чем выше экспрессия, тем лучше было разделение этих кривых, да? то есть, тем более эффективно была комбинация иммунотерапии с химиотерапией. Однако, как бы даже пациенты, у которых не было экспрессии PDL-1, у них комбинация с иммунотерапией была более эффективной. И это тоже разрешено уже к применению. Значит, несколько слов по лучевой терапии. Лучевая терапия, та же как химиотерапия, она может вызывать, так сказать, разрушать иммунные клетки, вызывать. То, что антигены, будет большее больше количество антигенов доступно для иммунной системы. И поэтому с этой целью AstraZeneca э, сделал дизайн этого э, испытания, так называемый Pacific. Это при третьей стадии э, рака легкого. То есть э, почему они это делали? Естественно, что выживаемость просто при лучевой комбина... стандарте существующем, это лучевая и химиотерапия. Э, пятилетняя выживаемость только где-то около 20%. То есть, естественно, что нужно улучшить эти показатели. То есть они сделали это испытание. Пассифик это было испытание. То есть пациенты заканчивали лучевую химиотерапию. После этого они либо получали плацебо, либо дроллумаб в течение одного года. Вот. И добавление иммунотерапии в течение одного года, они получали его. Существенно улучшило тоже показатели все эти для пациентов третьей стадии. То есть пациенты без прогрессии на через полтора года было 44 процента у пациентов, которые получили э, ингибитор PDL1 по сравнению с 27 процентов, которые просто получили химиотерапию с лучевой. Вот. И как бы на основании этого мы уже это уже стандартная терапия, она разрешена уже применение тоже. Вот. И как бы куда движется дальше это направление да, иммунотерапии, то есть естественно, что, Гипотетически, по крайней мере, а, ну, это показан пример меланомы. Это может быть не, не будет работать при любой опухоли, но идея, что мы будем комбинировать различные, а, ну допустим, иммунопрепараты и повышать выживаемость больных таким образом. А, здесь и буквально уже осталось уже немного времени, я уже почти заканчиваю здесь. А, просто хотела вам тоже напомнить, что есть. А, ну, как бы различные форматы разрешенных применения антител в целом. Да, и вот новый класс антител- это коньюгаты, да, так называемые, которые используются при раке молочной железы и при э, гематологических заболеваниях. но это очень активное так сказать направление э, коньюгатов. Э, вот, есть э, пока что только одно или два. Без специфических антител это форма, которая близ, более близка, я бы сказал, к, к иммунотерапии, потому что здесь у антитела будет э, как бы два э, как бы момента связывания это какой-то опухоль в антиген, например, CD19 и CD3, чтобы привлечь эту клетку к мишени. Вот это тоже новое направление, и оно тоже развивается. Появились также радиоиммуноконъюгаты, допустим, которые при некоторых заболеваниях при при нейроэндокринных опухолях, при лимфомах используется. Вот это, в принципе, то же самое. И мы продолжаем использовать некоторые виды антител, которые, в принципе, уже не новые. Допустим, да, который используется при лечении различных лимфом. Это, как правило, в комбинации с химиотерапией или другими препаратами. Вот. И... Есть другие препараты, которые тоже активно тестируются в качестве комбинации терминоклональных антитела, про которые я говорил на прошлой лекции. Допустим, это антитела против VGF-A или VGF-R2, то есть, которые блокируют ангиогенез, к примеру.